Если надо будет зайдут, я Кайна. Всем доброго времени суток. Женька у нас сама не питается, почему-то в отеле не завтракает, все скармливает уткам. О, кролик пробежал да. Я хотел <смех> хотела <утенку>, но ой, сидел. Ой, снорклить. Женька вся обгорела, вся красная. И все у меня болит. Очень Сидим с Женькой в ожидании снорклить. Да. А Женька волнуется? Да. да. Я, наверное, волную не волнуюсь. Больше волнуюсь, когда мне получится сфотографировать красиво. А тут кто не поверит, что там было? У меня уже столько фотографий с этого. У меня было 3000 фотографий. А, ну, выглядит А сейчас 3800. За три дня. Да, там. Наша лодочка. Ой, Аксия, я бросил его. Давай, давай. Мы готовы к... Слава Богу, если кто взяли с собой властного. Никому ничего не подходит. Наш капитан. Он похож на обезьянку. На обезьянку. на тарзану. Он, на Тарзан. Офигеть, он Конечно, да. мы доплыли в нем. Дельная часа часа два. Надеюсь, оно этого стоит. Сейчас Это проверим, да? Ш... Ш... Женька еле выдержала, не чтобы я не сташилась. Ну, Женя, расскажи, как тебе впечатление. Супер. Просто Я, наверное, ничего никогда не видела. <смех> это, <смех> <смех> вообще... <смех> это, это, это вообще... Это вообще... <смех> <Это очень смех> классно. Это очень красиво. <смех> вообще лучше всего. Это <смех> <смех> может быть? Очень классно. Это же, прям вообще... Приплыли с острова. Сейчас будем в перекус. На каком пляже. Да, круто, надо будет сейчас сфоткать Баунти, пальм тут не хватает Качели не хватает А купальник, кофту может снимешь отснимешь на чтобы Джей? Что то Сниму, наверное Сын мой, теперь ты деньгонос Круто И очконос Это уже не очень коротко <laughs> Свои фотосессии фотосессии чуть не пропустила. Oh, я бы ну, не, не просила. <laughs> <laughs> Если надо будет бороться, зайду, я Только приплыли на какой-то остров, пока готовят нам тут обед, все отдыхают кругом. Спят, кто устал, лежит, книги читает. Место очень красивое. Женька самая голодный, стучит зубами старелки. Но уже им, что у тут положили? Мне положили рис, консервку и рыбу, похожую на мясо. Mm. Вкусно? На мою. Милушка, чем креветка. Рыба такая интересная. Похожа на мясо. Это же та рыба. Мне кажется, на консерв она похожа. М -м -м. Она вкусная. Вот десерт, уже не десерт. Любимый мама, да. А вообще не то, что выращиваешь. <связь> <Настейший манго. связь> <Девилочка. связь> <связь> Ну наелась. Теперь я пишу, хочу. Вон, вкусные. А куда? Море. Море, океан. А теперь подсессия. Я не пойду. А Идем под парусами. Класс. Как тебе экскурсия? Плевая. Ты пошла. Самый запущенный экскурсии. А? Аликетная вода! Экскурсия прошла весь день. Прошел. Да. Плыли два часа туда, два часа обратно. Уже. Но стоил кого? Да, да. Там А самое-самое главное, там жесть покормили. Да. Там красиво на дне. Это, наверное, самое красивое, что можно. Да. Кроме. Не знаю, кроме ничего. Вы природы я никогда не увидел, Потому что я была за границей, только в Казахстане. Круиз был... no, no, no, no. на закат, вернее. А может по Марья может, быть, кайфу может кайфу быть. быть, если бы на, на, на реван, нету, мы отсмотрели этот код, тогда были на лодке, плавали. и за посмотрели, Все с ним, выходя из комнаты. Можно за А, с кодейском. Наша мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Мама. Hello? Alex. Alex. My oh, yeah. Omar. Omar. Here today? No. Thank you. <laughs> <laughs>